Шесть, семь, фу! Опасная часть. Не пускают на репетицию. Машара 18, гроб четыре. Угу. Ну, как мы приехали на репетицию? Татьяна, я как понимаю, с ребенком на краснозвездную. А тут зал, как уже 4 месяца, переслепит в другое здание. 2, 3, 4, 5 и 6, 7, 8, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. 3, 4, стоим, 1, 2. Отлично. Сегодня мы собрались у наших замечательных подруг из Тэптауна вместе с Юлей Косминой, которая является и основательницей, и участницей Тэптауна. И она же нам ставила наш номер Дэвид Боуви, который вы можете посмотреть в первом выпуске нашего блога. И сегодня мы собрались на репетицию, чтобы его немножко почистить, вычистить и стать еще немножко лучше. Yeah. <laughs> Я являюсь феографом-постановщиком номера в памяти Дэвида Боуи Как номер называется? А, Дэвид А, Let's dance. Да, мне посчастливилось поработать с этими четырьмя психами. Спасибо большое. На самом деле, девчонки немножко от себя добавляют, но, блин, это же прикольно. Это личный стиль, индивидуальный подход. Я чуть-чуть их чищу. Корректирую, но в принципе, мне кажется, девчонки справляются на отлично. Также являюсь участником коллектива американского степа Тэп Town, <клышко> Единственный коллектив оригинального жанра в нашей стране, поэтому сейчас надо покупаться что-нибудь. Девочки, отвертка есть кого-нибудь сегодня? <клышко> Блин. Конечно. зовут. <клышко> Сейчас я закручу